Я его никогда еще не читала. Разве что самой себе. Твой приятель Валерка в футболке с орлом, в ресторане отеля за шатким столом. Говорил, что ты должен идти на пролом, Что тебя понимает отлично, Понимает, насколько ты сильно устал, Потому что ты просто мужик, а не сталь, И просил принести ему водки кристалл, А ему приносили столичный. Он тебя понимал, в мелочах и в большом, Он был очень расстроен, смущен, возмущен, Запивая столичную кислым борщом Бородинский, макая в сметанку, Вы допили столичную, съели борщи, Сервис был неказистым, но счет небольшим. Он сказал: если будут проблемы, пиши. И поехал к жене на фонтанку. Он поехал к жене, Ты пошел на вокзал. Ты нашел свое место и мне написал, что уладишь любые формальности сам и уладишь, наверное, к маю. Что тебя понимают Артём и Кирилл и Валерка, ты только что с ним говорил. И случайный попутчик, мужик из Твери, только я тебя не понимаю. И хотя я прекрасно умею читать, прочитав это все, не пойму ни черта. Между нами давно появилась черта, и теперь мы ее не приступим. Ты использовал весь речевой арсенал, поиск тронулся и потерялся сигнал. Мне казалось, что это еще не финал. Позвонила, ты был недоступен. Ты исчез. Для тебя это было важней. Твой приятель, Валерка, поехал к жене. Он тебя понимает, конечно же, нет. Понимал бы, сидел бы напротив Не лежал бы в постельке своей кружевной Обсуждая твои перспективы с женой Обсуждая, какой же ты все-таки смешной А такой образованный, вроде Хорошее обсуждение чьих-то страстей Возникает так много хороших идей Обсудили тебя, уложили детей Целовали в мизинце в ресницы А твоих кто придет Целовать, обнимать? Ты спокоен, У них есть надежная мать Им еще слишком рано Тебя понимать А потом ты готов объясниться Ты готов объясниться Позднее Потом У картонных мечей Затупился картон Вот и кончилось детство Из книжек борто, Из рассказов про Питера Пена Приключения И никаких катастроф Слышишь музыку Что это? Песня ветров Или в крайнем купе На рояле Петров Проводница Играет Шопена. Спасибо. Мне приятно.